Всем доброго дня! Сегодня я вам предлагаю послушать песню о природе. На мисс летучий солнце светит, Природа выше ее мы, дети. Она сильнее и знает лучше, Что будет завтра в воде и на суше. Когда ей надо вздохнуть ураганом, Девять баллов стопной тропою Громы, молнии, ливни и штормы Под властной природе земные загоны Лампочки, светы и другие макеты Всего лишь детские эксперименты Ее мы терзаем, грызаемся в недры Леса мы рубаем, осины и кедры Гостре разжигая, рожаем пожары, и пепел ложится на эти гектары. Природа все терпит, но это не вечно, не может терпеть она боль бесконечна. Она заставляет забыть на сапире. Идет пандемия в бензиновом мире, гром и по Подвластны природе земные законы, А лампочки, свет и другие макеты, Всего лишь детские эксперименты. А вы что хотели, торгуя землею, Идя за ресурсы, тугун с войною, Торгуя последними очень конкретно, Жадность растет просто беспрецедентно. И трасти подлость, как инструменты, многие ценят такие моменты, Доля которых все возрастало, Природа решила свергнуть их перестала. Громы, молнии, ливние штормы, Под Подвластной природе любые законы, А лампочки, свет и другие макеты, всего лишь детские эксперименты не случилось чего-то иного Более страшного, более злого Свой плюс человек, и, если не поубавит Природа все точки мгновенно рассавит Громы, молнии, ливни штормы По природе любые законы А лампочки, свет и другие макеты Всего лишь детские эксперименты. Она смеется этим всем управляя Туда, где ей кажется больше крепчает Она эти средства и направляет На мисле тучи солнце светит Природа выше, и мы дети Она сильнее и знает лучше Что будет завтра в воде и на суше Спасибо большое, берегите природу, всем пока-пока, удачи.